Есть кто? Здесь десятилетия, не ступала нога человека. Но вы за меня не волнуйтесь. Отряд Хоппера! А вот про пещеры никто не говорил. Воздух. странное ощущение. Профессор Хоппер, вы здесь? Тут кто-то есть. Сейчас же бросай нам веревку. Тут кто-то есть, и это не Хоппер. Почему так мерцает свет? В жизни такого не видел. Ты отправился на поиски пропавшего. Чем ты вообще думал? Кажется, это солнце. Смена дня и ночи. Время течет здесь не так, как на поверхности.